Подшипники разделяют на две основные группы. Подшипники скольжения и подшипники качения. Подшипник скольжения состоит из корпуса и вкладышей. При сборке вал машины располагается между верхним и нижним вкладышами и подшипник закрепляется. Чтобы уменьшить силу трения между вращающимся валом и вкладышами, Последние делают из очень прочного металла, обязательно отличного от металла самого вала. В процессе изготовления и вкладыши и части соприкасающегося с ним вала тщательно шлифуют. Кроме того, во внутренней части вкладышей делаются специальные бороздки, по которым растекается смазка. Значительно надежнее и удобнее в эксплуатации подшипники качения. В таких подшипниках вращающийся вал не скользит по неподвижному вкладышу, а катится по нему на стальных шариках или роликах. Как вы уже знаете, сила трения качения значительно меньше силы трения скольжения при неизменной нагрузке. В этом и заключается основное преимущество подшипников качения.